Как быстро подготовить платежки по налогам заработной платы. Сначала начислите зарплату, заходите зарплаты и кадры, все начисления и создаете новые начисления за следующий месяц или за текущий. Я сейчас делаю начисление за июнь, за май у меня уже есть. Заполнить, провести, закрыть. Делайте свежие начисления. Сейчас, сегодня 14 июня, нужно подготовить платежки по зарплате за май. Зарплата начислена, первый шаг. Второй шаг. Главная Задача организации. Страховые, страховые взносы за май. Сформировать документы. Переходим в журнал «Платежные поручения» отсюда. Автоматически сформировались платежные поручения. И теперь остается только их выгрузить в нужный каталог. У меня уже здесь стоит нужный каталог. Я просто нажимаю по кнопке «Выгрузить». Делаем выгрузку. Еще раз нажимаем здесь «Выгрузить». То есть я обновила каталог, потому что была ошибка какая-то с с диском а теперь нужно обязательно зайти в каталог и проверить а, покажу как должен быть должен выглядеть файл а вот он конечный файл который только что записали здесь видно что 14 06 10 59 только что он был записан Файл выглядит следующим образом. Если вы внимательно посмотрите, то здесь будут платежки. Первая сумма 774 рубля 0,1 копейка. Руб. Вторая сумма, вот она, 6527 рублей 80 копеек. Руб. Третья сумма 225,26 и так далее. И после этого заходите в свой банк электронный. Неважно, какой у вас банк, Альфа, ВТБ... Тинькофф, заходите и загружаете туда платежные поручения. На этом все. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Если видео было полезным, ставьте лайки.